Здравствуйте! Да. Мы администраторки, сестра-сестре, и мы рады приветствовать вас на нашем интервью и на мастер-классе, который проходит с прямо с... да, Зандар... да, рядышком. Да. да, там что-то перспектива. Все очень точки. Но ну, вернемся к феминизму. Меня а, да. На самом деле мы а, очень долго сомневались, организовывать встречи или нет. И мы действительно счастливы, что это все состоялось, потому что безумно волновались, что вдруг никто не придет, и мы будем сидеть здесь одни, вдруг ничего не получится, вдруг кто то следит. Да, Но вот это было единственное утешение, что вся еда будет Для наша, меня. да. А, и мы счастливы, действительно, что. Это получилось, и ну, очень хочется сказать спасибо всем тем, кто подписан на наше сообщество, потому что без подписчиц этого бы не было. Ну, бы кто-то помог. Да, я Спасибо, Алёне! Алёна, если ты это смотришь, я люблю тебя. Спасибо за капкейки. И когда мы анонсировали, мы очень удивились именно настолько такому отклику сильному, то есть у нас прекрасная наша подписчица, она привезла собственноручно выпеченные кексики, да. она воду. привезла воду, привезла полотенце для рук, и это... Но ну, это действительно просто человек вот, взял и вложился, и это настолько приятно. И мне кажется, что именно этот дух, он должен быть именно такой дух какого-то сестринства и взаимопомощи, и вообще идеи самой нашей группы. И большое спасибо подружеству, которые привезли на стол, да. кофеёк, чаёк. Спасибо девушкам, которые за стеной проводят мастер-класс по и также у нас скоро будет проводить мастер-класс а, тренерка а, Центра центр Кравмаги, Московского Центра да, моск... Кравмаги. Да, Московский Центр самообороны по системе Кравмага, они будут проводить у нас мастер-класс по женской самообороне. Да. Она И... очень, да. И это потрясающая совершенно организация, они проводили мастер-класс на благотворительном забеге Dress Doesn't Say Yes который собирал э, деньги в пользу Центру Сестры. Они там проводили мастер-классы, это было великолепно. Я думаю, что здесь это тоже будет потрясающе. Ну, вы это увидите в следующей серии. Вот, конец мы будем просматривать фильм со Да, будет ну, классно. В общем, сегодня все будет очень насыщенно, очень много всего, очень много. Мы да. уже насыщены. уже да. Все классно. Не смотрите, что мы здесь втроем. Да правда, есть люди. Да. И еще хотелось бы передать привет админкам, которые в других городах. Да, у нас есть админки из Питера, админки из, админка из Уфы и даже нас Украины. Да, по-моему, да. с Киева. Да, с Киева. Mm -hmm. вот, а, и... Объединяем. Да. И мы надеемся, что может быть и питерская часть тоже организует класную. Да, а и да, да. как раз да. часть питерской mm -hmm. части. Mm -hmm. Ребята, mm -hmm. мы yeah. посмотрим. В следующий раз мы с питерскими админками обязательно что-нибудь подобные Но они не приедут за ними. Нет, я точно не приеду, а она уже приедет. Да, мы на это посмотрим. Так, давайте мы начнем на жупить. Пожалуйста, пить. И спасибо Кире и Рафо Ана, что пришли и действительно осветили наши события, потому что это было действительно очень приятно. И я очень рада, что везде. И на этой позитивной ноте мы идем есть капкейки.